Привет! В этом видео я хочу рассказать о возможностях Netpeak Checker на тарифном плане Lite и чем он отличается от бесплатной версии. Самое главное различие состоит в том, что вы можете сохранять и выгружать полученные данные. Здесь также доступны функции копирования и экспорта информации, а также сохранение проекта, чтобы вы могли и в будущем к нему вернуться без повторного анализа. Одна из главных функций NetPick Checker – это сбор данных из различных сервисов в одну таблицу. Всего мы сделали более 20 интеграций, и на Light тарифе вам станут полностью доступны еще шесть из них. Это Ahrefs, Simrush и анализ сниппетов поисковой выдачи Google, Яндекса, Binga и Yahoo. Собирайте параметры этих сервисов и используйте уже доступную фильтрацию результатов, чтобы провести конкурентный анализ отобрать лучшие площадки для получения ссылок или выгрузить любой другой необходимый отчет. Как вы видите, на тарифном плане Lite мы собрали оптимальный набор функций, который поможет начинающему специалисту провести работы по линк-билдингу или сравнению и анализу сайтов. Если в этом видео я описал ваши задачи, тогда переходите к нам на сайт и выбирайте тариф Lite. А если хотите сначала посмотреть обзор плана Pro, Включайте следующее видео.